История Кольцова началась со строительства Всесоюзного научно-исследовательского центра молекулярной биологии «Вектор». В 1979 году Кольцово становится рабочим поселком, а в 2003 по указу президента получает статус «Наукограда». С 2005 года Кольцово считается самостоятельным городским округом. 19 сентября 2020 года рабочий поселок Кольцова отметил свой 41-й день рождения. Сейчас в нем проживают более 20 тысяч человек. Развитие Наукограда неразрывно связано с его градообразующим предприятием – научным центром «Вектор». Его основатель – Лев Степанович Сандахчеев. В настоящее время ГНЦ «Вектор» – один из крупнейших научных версологических и биотехнологических центров России. Осенью 2019 года «Вектор» посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. В рамках визита он дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола. Также ученые «Вектора» доказали свое российское и мировое лидерство в борьбе с COVID-19. В 2020 году за экстремально быстрое создание тестов на коронавирус и антитела к инфекции группа ученых Новосибирского центра «Вектор» получила премию призвания. Из научного центра «Вектор» вышли десятки компаний биотехнологического профиля. Такие компании, как «Вектор Бельгам», «Вектор Бест», известны не только в России, но и за рубежом. Привлечению новых компаний и инвестиций способствует расположенный на территории Наукограда биотехнопарк. Его работа строится на принципах частно государственного партнерства. Также введены в эксплуатацию и активно работают в Кольцово производственное здание компании «Ангиолайн» и офисное здание «Катрена». Важное значение имеет инновационный центр, привлекающий и развивающий международное сотрудничество между технологичными компаниями. Центр является инициатором крупнейшего форума Open Bio. Ежегодно его участниками становятся представители биотехнологического бизнеса из разных стран. В рамках Open Bio проходит научная конференция молодых ученых по четырем направлениям – биофизика, вирусология, биотехнология, молекулярная биология. Все эти направления способствовали включению Наукограда в Кольцово в проект создания Новосибирского научного центра или проект «Академгородок 2.0», одобренный президентом Российской Федерации. Благодаря этому масштабному проекту именно на территории Наукограда к 2024 году будет построен Сибирский кольцевой источник Фотонов, СКИФ – это один из крупнейших научных проектов страны стоимостью около 40 миллиардов рублей. Сибирский кольцевой источник фотонов позволит ученым со всей России и со всего мира проводить фундаментальные научные исследования, а также обеспечит и ускорит многие проекты инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры Наукограда. Не только ученые выбирают Кольцово. С каждым годом население поселка растет, повышается рождаемость, все больше людей переезжают сюда жить. В связи с этим в Кольцово активно ведется жилищное строительство. На данный момент завершена комплексная застройка 3 и 4 микрорайонов, начато активное строительство 5 микрорайона и 9 спектра. Рядом с жилыми домами развивается вся необходимая инфраструктура: детские площадки, спортивные объекты, образовательные учреждения парки, парковки. Построены детские сады «Левушка» и «Совенок». Завершается строительство детского сада в микрорайоне «Спектр». До конца года будет построен пешеходный мост к поликлинике от многоэтажных домов в микрорайоне 4А. В ближайшие годы должны появиться новая школа в пятом микрорайоне, многофункциональный центр культуры, а также современный больничный комплекс на «Набака». Событием 2020 года в Кольцово признали открытие новой современной школы лицея «Технополис» в третьем микрорайоне. Лицей оснащен уникальной материально-технической базой, которая включает лаборатории трехмерного моделирования, виртуальные дополненные реальности, беспилотных летательных аппаратов, космической инженерии, полигон для занятия робототехникой, студии компьютерного дизайна, видеопроизводства и звукозаписи. Спортивная база школы включает большой и малые залы. Залы для занятий скалодромом, самбо, бассейн, тренажерный зал, лыжную базу и тир. На открытие лицея приезжал глава региона Андрей Травников. Награду в номинации «События 2020 года в Кольцово» вручили директору лицея Константину Бацурину. Спорту в Кольцово уделяется большое внимание. Круглый год на территории Наукограда всем желающим доступен стадион на 2000 зрителей. В этом году в Наукограде завершается строительство Ледового дворца в Новоборском микрорайоне. В 2021 году будет введен в эксплуатацию универсальный оздоровительный комплекс с беговыми дорожками, спортзалами и лыжной базой. Продолжают обустраивать в Кольцово и общественные пространства. Отметим работы в центральной части Наукограда, вдоль проспекта Сандахчива с установкой скульптуры «Моя Сибирь», в парке Кольцово, на Старой площади, в Новоборском парке, а также в скверах у горожанки и у Старой почты. Решение этих и других задач, реализация перспективных планов и амбициозных проектов – результат солидарности всех активных сил Наукограда Кольцова, четкого взаимодействия ведущих предприятий научно-производственного комплекса, а также членов Совета депутатов Кольцова с главой Наукограда. С большим преимуществом на выборах главы победил Николай Красников. Кольцова, как всегда, в кольце надежд и продолжает свое развитие. Здравствуйте, дорогие друзья, любители авторской песни, все те, кто присоединился к нашей трансляции. Проект Всероссийского детско-юношеского фестиваля авторской песни «Зеленая карета», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, вступил в свою финальную фазу. И сегодня мы транслируем... Представительский концерт фестивального центра Кольцова. В нем примут участие детские клубы Новосибирской, Томской и Омской областей. В жизни Наукограда Кольцова и всего западносибирского региона это, безусловно, очень значимое событие. Фестивальный центр Кольцова Новосибирской области рад приветствовать участников 10-го Всероссийского детско-юношеского фестиваля авторской песни Зеленая калета. Мы приветствуем и желаем всем участникам творчества, вдохновения и побед. У вас все получится и мы будем вами гордиться. Удачи вам! Добрый день! Замечательные юные! авторы и исполнители, объединенные прекрасным фестивалем «Зеленая карета». Очень простой год выпал всем нам, год, проверяющий нас на ковид, но тем не менее год замечательного, красивого юбилея 75-летия нашей Великой Победы. Год, который порождает новые песни, Год, объединяющий нас, несмотря ни на что. Я приветствую вас, дорогие наши юные дарования, тех, кто хочет через аккорды, через свои первые рифмы выражать свое настроение и показывать его своим друзьям и коллегам. Я приветствую 10-й фестиваль «Зеленая карета» и его Участников в представительном концерте, объединяющем Новосибирскую область, Томскую, Омскую. Всех-всех, кто дружит и с нашим клубом на песни «Свечи». Всех, кто любит песню и самовыражается в ней. С новым свиданием у вас, дорогие наши авторы. Пусть песня прорывается, несмотря на что, в формате особого общения онлайн. Я думаю, даже этот э, чертов ковид не сможет нас разъединить, хотя и временно прервал наши общие э, очные встречи. Но песня, как и всегда, в любые трудные времена прорывается, песня объединяет, а зеленая карета катится своим наголосием, во всей нашей России и Сибири. С новым песенным свиданием, новых песен и удачи всем нам. Вперед, «Зеленая карета». Наш концерт будет состоять из двух отделений. В первом отделении выступят юные участники, победители фестиваля «Зеленая карета». А во втором отделении своим творчеством нас порадуют наши мастера – Итак, мы начинаем! Здесь. Война, что и сделала, Вместо свадьбы прозвуки дым, Наши девочки платят за белые, Разорились сестренкам свои. Из сосен, как из рам, Каплец густых копеек. Царь лесов, кудрявый пан, Приподнёс губам свирель. Смолк и гомон стай, И дыхание сотой черно-рыжий уши Ушиые примил свои сонно таю средь бог блики солнечных лучей и мелодия течет Как нетронутый ручей. Чего грустишь в тиши, сидя с горбленной спиной, Ну-ка встань да попляши, Распугай народ лесной, Вспомни бан, как лихобел, От дурманов терких пьян, С вонким эхом звук летел. Между сосен и полян на тает средь болот Глины солнечных лучей И мелодия течет Как нетронутый ручей этих нот наши уши так слабы, что не слышать переход от печали до мольбы. И о чем, скажи, просить нас не зрячих до да глухих, Нам ведь в сердце не носить, Дрелитив свины своих. Сонно тают средь болот, Блики солнечных лучей, И мелодия течет, Как нетронутый ручей. Как зран коплецму густых конек, Замолчал пудрявый пан, опустил свою свиреку. И в нечит, и вчет, И все-таки я не усну, И тогда ко мне явился мой черт, и уселся верхом на стул, И сказал мне, черт, ну что старина, Ну как с тобой мы порешим? Заключим союз, и Айда встремена, И еще чуток погрешим можешь лагать, и можешь блудить И друзей предавать гуртом А то, что придется потом платить Так это ж пойми потом Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом Но зато ты узнаешь, как сладок грех Этой горькой порой сидим И что счастье не в том, что один за всех А в том, что все как один И ты поймешь, что нет на тамбое суда И нет проклятия прошлых лет Когда вместе со всеми ты скажешь «Да» И вместе со всеми «Нет» И ты будешь волков на земле платить И учить их вилять хвостом А то, что придется потом платить Так это ж пойми потом да. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом а что душа, прошлогодний снег, да глядишь, пронесет и так. В наш адынный век, наш каменный век, на совесть цена пятак. Ну и кому оно нужно, это добро, если всем дорога в залу? Ну давай, старина, бери перо и вот здесь распишись в углу. И черт потрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. Я спросил его, «Это кровь? Чернила!» — ответил он. Аллилуйя! Аллилуйя! Чернила! — ответил он. Аллилуйя! Аллилуйя! Чернила! — ответил он. И на лучших страницах раскрылись дома И звонили беззвучные. Сникнешь из тишины ночей Причудливая тень И удивленно вскинешь Полосочки бровей Словами лень, словами лень И я наполню чашки Мы будем пить с тобой Зеленый крик и ты обид вчерашних за боль Не замечай, не замечай И пусть часы и годы уносят стрелки прочь А нам, то, да что с тобой? Земная непогода или неземная ночь над головой, над головой. А нам с тобой не страшно, И с нами за столом беседой с свеча И из зеленых чашек мы, обжигаясь, пьем Зеленый чай, зеленый чай. А нам с тобой не страшно и с нами за столом Беседой свеча. И из зеленых чашек мы с наслаждением пьем зеленый чай, зеленый чай. Боялся зря, не так я страшно люблю. Не было довольно видеть тебя, Встречать улыбку твою. И если ты уходил в другой, Или просто был неизвестно где, не было довольно того, что твой Плащ висел на гвозде, когда же наш мимолетный гость умчался новой судьбы ища. Мне было довольно того, что кость остался после плаща. Ла-ла-и-ла-ла, ла-ла, ла и ла-ла-ла-ла. Теченье дней шелестенье лет, туманы, ветеры, дождь, а в доме события страшнее нет. И стенки вынули гвоздь, туманы, ветеры, шум дождя, течение дней шелестенье лет. Было довольно, что от гвоздя остался маленький след, Когда же след от гвоздя исчез под кистью старого маляра. не было довольно того, что след гвоздя был виден вчера,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 И в теплом ветре ловить опять то скрипок плащу то в медь. а что я с этого буду иметь того тебе не понять ла ла ла и ла ла ла ла ла ла ла ла ла, -ла и ла ла ла ла ла, -ла. С тобой на дальнем расстоянии Нам снятся одинаковые сны. Судьба мое короткое дыхание Сливается с дыханием весны. И, кажется, воздушный шар отвяжется, И нам с тобой лететь, лететь, лететь. А как на самом деле там окажется, Конечно, никому не разглядеть. Угадать не дано никому наперед. Может быть, как в кино, все и пора зайдет. А может ничего не ожидается, мы только потеряем много лет. Каждому удача улыбается И дарит пригласительный билет. А если случится, то качается, Дай Бог нам ничего не натворить. Синоптики с погодой ошибаются, А что нам уж о жизни говорить? Угадать не дано никому, Как в кино, все и пора, и зайдет, Но все же, если честно, очень хочется, чтоб нам с тобой случайно повезло, И, несмотря на разные пророчества, прошло бы сторону любое зло. Чтобы наша жизнь текла размеренно, И оба мы спешили бы домой. А время то, что небо мне отмерено, Провел бы исключительно с тобой. Угадать не дано никому наперёд. Речной крик, милый речной плес, тонким песком крыт, лодки торчит нос, лодки рыба. Кройки и шитья Я пошутил, а он пиджак Серьезно так перешивает А сам-то все переживает Вдруг, что не так, такой чудак Одна забота на его его сердиво молчаливом, чтобы я выглядел счастливым в том пиджаке, пока живу. Он представляет это так, едва лишь я пиджак примерю. Опять в твою любовь, поверю, как бы не так, такой чудак. Опять в твою любовь, поверю, как бы не так, такой чудак. И на том берегу, до которого им не доплыть. Буду снова одна, до утра, до темна, по некошенным травам. скроются рука, край, край. Молчишь, солдат, солдат, Времени мало дано, Ах, славный сегодня закат, Закат, закат, закат. Падает, стало темно, темно Под светской своей гранат. Пушите чуть припад старых драм, И капало небо, дождинками слез на город Клермон ферран Спешили прохожие дождь броня, Кто просто, кто по делам, Спешили все мимо и мимо меня, все, кроме одной моды. Зонток по плащи Она задержала жар Почувствовав то, что жар мащик ничем И плачет его душа И жестом, что взгляду едва уловим Сказала судьба слепа И стал я богаче на целый сантим Что в шляпу мою упал Сколько же лет промелькнуло с тех пор, Ах, сколько минуло зим. И кажется, все это сказочный вздор, Но вот он в руке И жду я ее добрых сто тысяч лет И целых сто тысяч зим. Но нет ее, нет ее, нет И только в руке я глупую сказку придумал себе Наверно, с тоски по ней И не было вовсе такого в судьбе И в жизни смешной моей Но снова шарманка на площади грез Хрипит от храм, храм, И капает небо дождинками слез На город Климон-Фейран и капает небо дождинками слез На город Клемон Феран. Как доктор домашний знаком ни о чем не жалеть, значит все остальные слова как леса в октябре опустили гул, как рохочет листва ни о чем никогда не жалеть не жалеть только не только не этой малой частицей кончается след никуда не ведущих но прожитых дней ни о чем не жалеть. Если узел нельзя развязать, то рубить смысла нет. Надо просто боязку надеть на глаза. Ни о чем не жалеть, если память бесслучно кричит. Если жжет, словно плеть, и сквозь трезвые строки рыдает мотив. Ни о чем не жалеть, это значит уйти зачеркнув навсегда все что было с тобой значит память убить и убить свою жизнь за годами года Ни о чем не жалеть Уваля меня не просили Ни о чем не жалеть это сверх человеческих сил Пересет окрестные дороги От земли на поиски земли От тревоги до будущей тревоги Мы Построим лестницу до звезд Мы пройдем сквозь черные циклоны От смоленских солнечных берез до туманных дали Аверона От смоленских солнечных берез до туман дали Аверона, Не кричите, крик не долетит, Не пишите, почта не доходит, Утопают дальние пути. Там, где солнце новое восходит, построим лестницы до звезд, мы поем. Сквозь черные циклоны От смоленских солнечных берез До туманных далей Аберона От смоленских солнечных берез До туманных далей Аберона нет певала на пути к Где гроза с грозой Свиданья, плавится бетон, Звездолет становится свистою, Мы построим лестницы до звезд, мы проем сквощенные циклоны, от смоленских солнечных берез, До туманных далей оперона, от смоленских солнечных берез. От туманных далей Аберона. Землею стало небо синим, Неслышны раскаты канонат, Лишь по всей по матушке России Обелиски скорбные стоят, Зросли окопы и воронки, поднялись сожженные леса, Не приходят с фронта похоронки, Веселые ребячьи голоса, На полях колосья созревают. Города восстали из пыр. Но об этом, обо всем не знают, Чей-то муж, отец, брат и сын. Сколько их сырую землю упало, Пусть не всех мы знаем имена. Но взросли в земле от крови алой в памяти святые семена. Мы вас во веки помнить будем, те, кто мир планете подарил. И за то, что дышим, ходим, любим. Не судьбу, а вас благодарим. Незапна и негадана К тебе приду под вечер я В твоей квартире маленькой Пустая истина На ней останусь я навек пожалуйста Он, наверное, прозрачный и чист На мгновенье просто повис И вниз А в ночи никого Только я и недвижимый снег Я смотрю за стекло Целый час, а, быть может и век Мир замкнулся в невидимый круг и от снега светлее вокруг промелькнула вся жизнь полотно, Как немое кино. Мир замкнулся в невидимый круг, И от снега светлее вокруг Промелькнуло вся жизнь полотно. Я навлюсь по другим Я смотрю, как монах На себя, на заснеженный пыль Я иду, я замерз и узнал Я, наверное, кого-то искал Я, наверное, когда-то любил Но об этом забыл Я иду, я замерз я, наверное, кого-то искал, Я, наверное, когда-то любил, Но об этом забыл. Темные тени, возмурные тени старые темы, я за ностальгией не уходите, не уходите, просто попуте тянутся нити прошлых событий, остановить бы Прелеснуть бы, не уходите, не уходите, не уезжайте. Как вам тепло ли, капли в стекло ли, или последок тепло ли, После новых дней или не или после того, темные тени, посморный печень, старые темы, мягкое терность. Сегодня выпал мокрый снег.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 На, на дорогах лесных и на ветках сосны Александр Эдуардович Чернышов, руководитель детско-юношеского клуба Самодеятельной песни ЛАД, город Новосибирск. От всей души поздравляю всех детей и руководителей, а также родителей! С началом замечательного фестиваля Зеленая карета! Творчество вам всем, здоровья и надеемся, что мы еще не раз споем вживую, а не онлайн. С праздником, ребята! Здравствуйте, я Самсонова Вера Германовна, руководитель ансамбля авторской песни «Романтики. Город Новосибирск». Передаю привет из Новосибирска всем участникам этого замечательного фестиваля и большую благодарность организаторам фестиваля за то, что фестиваль существует и каждый год мы имеем возможность знакомиться с прекрасным творчеством молодых юных исполнителей. Желаю всем, конечно, крепкого здоровья, чтобы этот фестиваль был всегда, и всегда мы открывали для себя новые имена и слушали прекрасные песни. Здравствуйте, уважаемые участники 10-го Всероссийского детско-юношеского фестиваля авторской песни «Зеленая карета». Меня зовут Речица цана Федоровна, и я являюсь педагогом и руководителем клуба «Бардовской песни седьмой материк» Омского района, Омской области. Хочу, чтобы сегодня... Вы для себя открыли новые песни, познакомились с новыми коллективами. И желаю всем участникам и организаторам фестиваля здоровья и безграничного творчества. Дорогие юные участники фестиваля «Зеленая карета», я вас поздравляю с участием в этом знаковом, тем более юбилейном фестивале. И неважно, важно, победитель вы или нет творческого отбора, важно, чтобы участник этого события. И тем самым поддерживаете такой уникальный вид искусства, как наша авторская песня. За что вам огромное спасибо. Вы все талантливы, вся надежда на вас, а удачи с вами! Все у вас получится. Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Русских Елена Евгеньевна, и я являюсь руководителем студии авторской песни ДИЕС город Новосибирск. Я хочу пожелать всем участникам фестиваля вдохновения. Если вы вдруг столкнулись с трудностями, пусть вдохновение окрылит вас и унесет в нужном направлении. Привет из города Эскитим. Спасибо организаторам за все, за огромную работу и заботу о нас. Всем педагогам большое спасибо. Я верю, что авторская песня будет нам помогать жить. Здравствуйте, дорогие друзья. Клуб самодеятельной песни Лира приветствует участников, организаторов и гостей фестиваля «Зеленая карета». Ни для кого не секрет, что какие мы песни поем, такими постепенно и становимся. Так пусть сегодня на фестивале звучат только добрые песни, которые будут терять надежду и любовь в наши сердца и делать мир светлее и чище. Здравствуйте, дорогие друзья! Я руководитель образцовой студии авторской песни имени Ирины Ивановны Щербининой «Аллы Пруса». Меня зовут Щербинин Иван Владимирович. Мы представляем город Куйбышев Новосибирской области. Мне бы хотелось пожелать всем-всем участникам фестиваля хорошего настроения, добра, творчества и настоящих хороших песен. Здравствуйте. Меня зовут Семенов Сергей Юрьевич. Я руководитель образцового детского коллектива КСП «Свечи». Передаю свой привет всем Воспитанникам свечей Передаю привет Биотехнологическому лицее Номер 21 Наукограду Кольцова А всем участникам зеленой кареты Я желаю успехов И новых творческих достижений Дорогие участники фестиваля, мне очень приятно было вас всех увидеть на экране своего компьютера, вслушиваться в то, что вы пели, как вы пели. Поверьте, это очень интересное провождения. Я поздравляю всех тех, кто стал участником концерта. Мне очень понравились ваши исполнительские вещи, особенно понравились ваши авторские работы. Это было непросто, это было интересно. Приветствую вас всех, надеюсь на скорые встречи. Ваш Кость Мульцев. Слону. Веселый Дед Мороз Подарков не принес Слон в Африке живет Бананы там жует Там солнце круглый год Круглый год А я вчера была в зоопарке И видела слону несли подарки А больше всех подарки любит Бегемот наел себе огромный он живот. Скажите, а когда стареют города? И почему наш дом забором обнесен? Заборы в вот, пустяк, Их ставят просто так, Их выдумал, дурак, дурак. А я вчера поехала за город Там ломали дом А вместе с ним заборы Избавиться от домника пришлось Чтоб не было у города Седых волос А знаете, что мы От бабы рождены Есть на свете дом Где каждый был рожден Вот тоже чудеса Слушай, березга, ты вредный, как оса, как оса. Ну что опять вы ссоритесь, мальчишки? Смотрите, он идет из школы Мишка, и счастливый он закончил пятый класс, а мы четвертый. Обидно влас, вас, скажи у вас, почему быть трудно одному? Если друг ушел, внутри нехорошо. Конечно, это так, Ты вечно был чудак, а Мишка не дурак, не дурак, партия девчонки. Волшебным на труд Столицу славит Парит кораблик золотой Благословенный и такой Неотразимый Ему привычен летний зной Облаков тягучий строй В холодных зимах Ехал друг к своей мечте Синит куполом мечеть А рядом Ребе Его тянуло сто веков Туда, где ленты моряков Пронзают небо Он ради города готов Парить на струях облаков Как вечный Один Звонки, гудки и провода Зовут его, лети туда, К себе на родину. Уехал друг мой в Петербург, И над него и утиный пух. Витает, тает, Там в карауле на ветру Волшебный на труд. Столицу славит, Один веселый капитан через любой меридиан в один суда и был родной отец команды Он только песенку споет и суд на порт он приведет Презрев шторма или пиратские шаланды Все хорошо, мой капитан, идем к дну Успеем спеть с командой песенку одну Пускай бушует ураган, мы вам верны, наш капитан Все хорошо, идем ко дну Бывал в проливах и морях И золотые коря, Бросал он в акваториях различных Когда ж гудел девятый вал Он только песню напивал И чувствовал себя вполне привычно Все хорошо, мой капитан, идем ко дну Мы Успеем спеть с командой песенку одну Пускай бушует ураган Мы вам верны, наш капитан Все хорошо, идем ко дну Хоть странная песенка была, не то манила и звала, Не то смеялась, а не то пугала. Но даже коль грозила смерть, и он принимался петь, И песенка, представьте, помогала. «Все хорошо, мой капитан, идем ко дну, Успеем спеть с командой песенку одну, Пускай бушует ураган, мы вам верны, наш капитан, Все хорошо, идем ко дну». Не подаем команду сос Я в капитанский мостик врос Мы со стихией еще сможем побороться Эй, рулевой, держи штурвал Давай, команда, запивай. Пусть наша песня вымпелом взовьется Все хорошо, мой капитан, идем ко дну Успеем спеть с командой песенку одну Пускай бушует ураган Мы вам верны, наш капитан Все хорошо, идем ко дну все хорошо, идем ко дну. Все хорошо, идем ко дну. Шепчет вопросы и ответы, если нам поет. Дела и грехи Тут же чувствую, что полностью за. Верю в то, что жить так больше не вмочь, Но до тех пор, пока не спустится ночь, И опять пошло сначала, стоит лечь под олььяло, недободрея на земле существа. Ночь идет нам мне не спится По скрипучим половицам Пробирается на кухню Сова е -е -е. Пробирается на кухню Сова е -е -е. Пробирается на кухню Сова Нет лет, нет лет, нет лет вот что пузнечики встрекочут нам ответ На наши страхи постарения И пьют рассуда иступления Вися на стеблях на весу С алмазинками на носу И каждый крохотный зелененький поэт Нет лет, нет лет, нет лет звенит, как будто пригоршня монет в кармане космоса дырявом густ планет. Вот что гремят, не унывает, все недобитые трамваи, Вот что ребячий прутик пишет на песке. Вот что как синяя пружиночка чуть-чуть настукивает жилочка У засыпающей любимой на виске. Нет лет, нет лет, нет лет И превращается закат опять в рассвет Мы все впадаем в дурную старность, себе придумываем старость, Как не любого старика, Ты в нем найдешь озорника. Ну что за жизнь, когда она самозаблед, А женщины не молодые. Все это девочки седые, Их седина чиста, как яблоневый цвет. Нет лет, нет лет, нет лет, Нет лет для всех Ромео и Джульет. В любви полмига, полстолетия полюбите. Не постареете Вот всех зелененьких в совет Любить, быть вечным во мгновени Все те, кто любят, это гений Нет лет, вот гении все секрет Вот что гремят, не унывая все недобитые трамваи, Вот что ребячий прудик пишет на песне. Вот что как синяя пружиночка, Чуть-чуть настукивает жилочка он засыпающий любимой на виске. Полюбите, не постареете Вот всех зелененьких кузнечиков сигарет Нет лет, нет лет, не сплю Хотя давно погас в квартире свет И лишь на скрипывает в дрях табурет Нет лет, нет лет, нет лет, нет лет, нет лет, я болотную тростинку, отыщу в лесном болоте, свежу беру. Пой, под сумок положу. Неволодная тростинка Станет дудочкой певучей. Ее в руках согрею, Пой, пожалуйста, скажу. за запоет, Разлетится голосами Моя дудочка-тростинка Над полями и лесами Разольется эта песня, там, где так вольготно птицам, Чтобы к ночи затаиться Желтым птенчиком в руках. Заметет зима снегами все дома и переулки, А потом она растает, станет талою водой. И веселая девчонка с удивленными глазами на себя в болотце глянет, залюбуется собой, защепечет, запоет, засмеется, залопочет. Моя девочка Шестинка, целый мир обнять захочет Побежит ко мне навстречу В легком платьице и ситься, Чтобы к ночи затаиться Желтым птенчиком в руках Там, где лето, середина И река течет большая Там веселая девчонка Держит дудочку в руках и летит по свету песня То ли девочка смеется, то ли дудочка смеется То ли птицы во облаках и щепечет, и поет И лопочет, и смеется Целый мир не уставая, молоточком сердце бьется Моя дудочка-тростинка моя девочка тростинка затаились две кровинки желтым птенчиком в руках Закончился представительский концерт фестивального центра Кольцова. Я еще раз поздравляю всех юных исполнителей и авторов с победой на этом фестивале. Желаю творческих успехов и дальнейших свершений. Но я также хочу сказать несколько слов о тех людях, которые помогли нам провести этот фестиваль. Это, конечно же, слова благодарности. Я благодарю... Биотехнологический лицей номер 21 и лично директора Тайлакову Инну Викторовну за помощь в проведении этого фестиваля. Мои слова благодарности, конечно же, и администрации Наукограда Кольцова и лично мэру Николаю Григорьевичу Красникову. Благодарю я и тех мастеров, которые выступили экспертами на нашем фестивале. Благодарность моя не нашему Сергею Георгиевичу, Мельниченко Сергею Николаевичу, Быстровой Анне Натановне, Клименко Леониду Анатольевичу, Мыльцеву Константину Васильевичу и Чернышову Александру Эдуардовичу. Кроме того, я хочу поблагодарить Дьяченко Дениса Владимировича, благодаря которому и получился вот наш такой прекрасный фильм, трансляция «Зеленой кареты». Благодарю я и канал «Русская Культура, которая помогла в этой трансляции. И лично Шеврина Сергея Александровича, который помог нам в решении некоторых вопросов графики. Мои слова благодарности также и рекламной группе «Свирель», официальному сайту «Наукограда Кольцова» и информационному агентству «Наукоград Вести». Ну и, конечно же, еще слова благодарности лично Бельникому Леониду Петровичу за то, что он в трудный для нас момент помог в организации нашей странички фестивального центра Кольцова и таким образом помог в проведении вот такого представительского концерта. Я еще раз благодарю всех, кто помог нашему фестивалю, благодарю руководителей клубов за то, что они включились в работу этого фестиваля. Всех поздравляю с праздником и желаю... Новых свершений, удачи и, конечно же, здоровья в столь непростое для нас время. До следующей встречи в следующем году. Среди полей, зеленых и лесов растет науки мой любимый город. Не рассказать о нем не хватит слов Он выше их и выше всяких споров Кольцова, Кольцова, Кольцова Пусть говорят и спорят о тебе А я тобой навеки кольцова. За это благодарен я судьбе Я помню трудности тех самых первых лет И первый дом и первые дорожки, и тех ромашек, палевых букет, Что для тебя срывал я под окошком. Кольцова, кольцова, кольцова, Пусть говорят и спорят о тебе, А я тобой навеки окольцован. За это благодарен я судьбе, С тех пор воды немало утекло, Сомнения были, ордена и слезы И все же строимся мы всем на зло, И улыбаемся мы соснам и березам Кольцова, Кольцова, Кольцова Пусть говорят и спорят о тебе А я тобой навеки окольцован За это благодарен я судьбе Здесь подрастает наша детвора Здесь сами мы, мужа и мы взрослеем Пусть за окном не лучшая пора Но вместе пережить ее сумеем Кольцова, Кольцова, Кольцова Пусть говорят и спорят о тебе А я тобой навеки отольцован За это благодарен я судьбе А я тобой о а Кольцово за это благодарен я судьбе.